Выигрываем в силе, проигрываем в расстоянии. Выигрываем в силе, проигрываем в расстоянии. Поднимая ведро с помощью подвижного блока, человеку приходится выбрать конец веревки в два раза длиннее, чем в первом случае, поднимая ведро при помощи неподвижного блока.